Приветствую, зрители и подписчики моего канала, всем любителям Старкрафта также привет. Мы продолжаем освобождение вселенной от лап, если так можно это назвать, Амуна. Так, мы закончили с часовыми, по-моему, да, мы их освободили, насколько я понял, или еще нет? Да, мы их освободили, теперь они будут воевать за нас против Амуна. Это довольно неплохой буст к нашей армии, я так понимаю. То есть мы получили некоторые преимущества, некоторые дополнительные войска. Движемся дальше. Теперь у нас на пути пояс Ривана. Посмотрим, что это за система. Осознание того, что чистильщики решили присоединиться к Делаамам, наполняет меня радостью. Но нам по-прежнему угрожают армии Амуна. Корпус Мёбиуса контролирует производство гибридов Амуна. Этому надо положить конец. Нам нужно добраться до пояса Ревана и уничтожить станцию, пока Амун не наплодил еще чудовищ. Так, похоже, что есть какая-то станция, где... Амун создает своих гибридов, либо же, наоборот, привлекает новых сторонников. Поэтому мы сейчас туда отправляемся, дабы помешать ему это дальше делать. Ирах, разведчики обнаружили базу корпуса Медуса посреди астероидного пояса Левана. Хорошо. Каракс, что ты знаешь о их защите? Астероидное поле очень нестабильно и служит отличной защитой их базе. Копье Адуна не пройдет. Это смогут авианосцы. Мы ударим врага в самое сердце. Тогда отправляемся. Амун отнял у меня армию. Взамен я лишу его собственной. корабли к атаке иерарх суда корпуса медиуса почему-то не атакуют нас <к burger> что-то не так здесь <к vom Gene> наши щиты пробиты я засек сигнал тиранов на нижних палубах. они идут к мостику. они ждали Мы будем биться за копье Адуна! Каракс, это нападение не должно разрушить наши планы. Контратака застанет корпус Мебиуса врасплох. Хоть ты не воин, ты знаешь об их защите больше, чем кто-либо другой. Я получаю эту миссию тебе, кузнец. Возглазь наш флот авианосцев, пока мои воины держат оборону здесь. Как прикажешь, Лейрахм? Похоже, у нас очень большие проблемы. Мне потребуются лучшие воины, чтобы очистить корабль от чужаков. Я знаю, что битва не твое призвание, кузнец. Но с помощью своего тактического мышления ты сможешь уничтожить комплекс. А теперь иди. Я верю в твои силы. Так, ну что, давайте-ка долг Тамплиер выполним. Задание. Раз уж здесь нам будет недоступно копье Адуны, это будет довольно сложное сражение, если оно так настроено, потому что без копья Адуна, без большого количества импакта, которое оно вносило, будет довольно сложно. База Как мы и подозревали, здесь создаются армии гибридов Амуна. За ее функционирование отвечают три энергетических ядра. Если их разрушить, это дестабилизирует комплекс и позволит нам уничтожить эту базу. Если установить «Нексус» на внешнем краю платформы, тамплиеры смогут пробиться к цели. Но там нет наземных путей и очень мало минералов. К счастью, наши авианосцы уже готовы. С их помощью все может получиться. Ну да, Viаносы довольно мощная боевая единица. Живучая, так сказать. Она, как бы не, не, не столь мощная, она скольз живучая. Эта платформа заблокирована протоколами безопасности Мебиуса. Скорее всего, расшифровать их несложно. Если мне удастся получить доступ, я смогу передвинуть платформу в области, где больше минералов. Что ж, по крайней мере на первое время ресурсов здесь достаточно. Тени поглотят все. Не, через воздух они не могут. Так, ну я думаю, рабочих особо нет смысла делать, да? Раз уж там сказали, что мало ресурсов, Да какой в этом смысл? Нужно было. Так я здесь, среди теней. Я не сплю, потому что у меня 10 часов уже. Вераку. Не все живут в Московии, запомните это. Ради возмездия. Будь по-твоему. Нас ждет победа. Так. Принято. Самое время. Ждем указаний. Я Так, ну что, я дальше движемся. Сталкер у нас собирает, пока что ресурс. но ну, я не знаю, есть ли смысл создавать дополнительные еще здания. Ну, имею в виду казармы. Потому что если их будет немного, да? Ресурсов имею в виду, то, то какой смысл? Готово. у меня есть доступ к управлению платформа в рабочем состоянии это навигационная панель в верхней правой части командного экрана позволит мне переместить платформу к дополнительным месторождениям давайте пока что я найму еще не Так уж далеко мне нужно отправить несколько кораблей вперед на разведку прежде чем начать перемещение ну кстати как я нам доступно я не знаю что он принял, что якобы она будет недоступна давайте быстрее лучше это сделаем. М -м -м, да, могу, как это сделать месторождение минералов истощено да не надолго хватил месторождение минералов истощено мне интересно, ну, если он, блин, конется туда, Что там, вот Да, Венус пока появится, надо очень много времени для этого. Может. Что это там? К нашему Нексусу приближаются несколько банши. Он нам глаза. Какая симпотная девка. Потому что пере... тебя придется убить. Не хотелось бы. Че, он, наверное, рабочих будет атаковать, потому что банши-то не умеют атаковать. Облетевая Воздушные цели. Ага, нифига, они решили мой космопорт атаковать. В принципе, это у них не удалось, как на Авианосец прибыл. Требуется больше веспена. Так, ну все-таки надо туда, наверное, сталкира закинуть. Сердце тьмы. Пускай он проверит, может там и нету наземных войск. Заманчиво. Ага, конечно нету, да? Есть твои леспроминдюли. Прям сто нет. Я Так, ну мне помогли щиты. Ой-ой-ой. И... Нет, выживания. к сожалению. Мы Или все-таки выживет? <свят> все-таки выживает у меня. Мои навыки пригодятся тебе. Что ты предложишь? Есть твои веспы. Я сам распоряжаюсь свои судьбы. Улучшение завершено. Каракс! Мы с трудом справляемся с атаками гибридов на копье Адуна. Тебе удалось найти их стазисные камеры. Сканирование показывает, что поблизости находятся две камеры. Похоже, они работают на Саларите. Сейчас он нам пригодится, как никогда. Так, еще ресурсы. Я Не знаю, туда надо, наверное, отправить. Пробочку будет. Опа. Нифига, она катается как. Так, сюда давай. Каминет. Отлично. Только, правда, проблема в том, что рабочие-то у меня здесь остались. Что у меня здесь остались? Сот чем приколом. Я... Нужно построить больше пилонов. Да. Что ты предложишь? Пилоном можно здесь в принципе создать. Все равно открывать никто не будет. Давайте дальше. Что ты предложишь? Так, тут надо тоже аккуратно ну, еще зайти. Сталки растается в стране. Они сейчас, скорее всего, все равно прилетят еще раз Двое Так что давайте я парочку авианосцев отошлю домой. Так, еще по одному. Вообще, получается, смысла нет в этих улучшениях, да. Что я сразу не додумался. Мне ж надо построить в таком случае, наверное, такое здание. -то? Чуть не разбили. Ты здесь, оставайся, давай. Вот мне вот это надо здание живут. Лучше тогда качать. с упали до 66 процентов отлично фазовый кузнец! так держать! придется воспользоваться считаю и не помогло мне это все равно Небеса. ну у принципе у нас запас ресурсов теперь достаточно большой Небеса. Небеса. Небеса. Небеса. Небеса. Небеса. Чися тени. Вераку. Ждем указать. Так, давайте улучшаем тогда. Строим Nexus, раз уж мире расхерачили, конечно же. <соценно> <соценно> Я слишком долго спал. Мои навыки пригодятся тебе. Так, тут у нас еще какая-то база, я смотрю. Ладно, пока что нанимаем. Да я даже не знаю, пересылать или не Есть надо. Ну, давайте отошлём, ладно. Просто надо, вроде, и тут держать, и там надо держать. Наш пилон да ё Да твою мать. Справиться. Да, не справится. Нас ждет... Исвой без пробились Все по уничтожался с она пару. Война. Я. Улучшение завершено. Я ответил на твой зов. Нас ждет победа. Я слишком долго спал. Я сейчас поплачусь а за то, что твоей... я далеко улетел. Надо возвращаться домой. Что ты предложишь? Понять, пока базу. Так, сталкиваюсь, нам нужно сюда. С в... Цель в зоне выражения. Так, подождите, там еще и. что готов поймал. Че это китай много? А, он типа неуязвимо становится, да? Так, а там, наверное, еще, да, кто нибудь летает, мундак. Да. Нет, никого не будет. Так, никого нет слева. на стройку. Фух, идешь на стройку? Молодец. На строй мне что нибудь. Сталкера вообще лучше пока убрать дальше Так, давайте, кстати, поставим, наверное, наши вот эти классные порты и так далее. Нам поставить наверное, не на базе, а куда-нибудь другое место, Потому что нахер базу постоянно атакуют, прям наравяют ее уничтожить. Так, мне интересно, куда мне двигаться, как мне вот сюда попасть? Видимо, надо как-то здесь проехать вокруг. Это нифига себе, сколько времени, во-вторых. Еще к тому же надо все это очищать опять территорию. Он спокойно проедет. Походу Рождение спокойно проедем. Тогда давайте, наверное, наверх. А, ну подождите, да, надо же тут все, чтобы у нас сначала добыча произошла полностью. Я голос И Я голос отменю. Все, возвращайтесь домой опять. Пустота холодна. Что ты предложишь? Я слишком долго спал. Наше преимущество. Надо просто достаточно много авианосцев купить. <Front room> мои навыки Бригад Мои единости Бесторождение минеров Так, лучше не полностью закончили Бесторождение минеров Не слышу Наверное, зря я вообще это сделал Потому что сейчас по времени то же самое получится Да, он сейчас до середины дойдет и кончится Ну хотя... Прям как раз хватает минералов. Война да, бесконечна все системы. Получается перед. Так, все их мы уничтожили. Пойдемте давайте-ка на другие Блок, цели. Тай. Определяю баран. я вновь Готовы. Ваши войска в бой. Требуется больше виспена. жестко войска, у меня все побитое, просто жесть. Все системы готовы к бою. Ну, пока копье Адуна мне доступно, э, я могу, в принципе, не беспокоиться. Виспена. Так, и мне интересно, как туда мне переслать войска? Только если платформу перетащить, наверное, да? Я так понимаю. Я вновь ну, надо больше, надо больше. войска, то мало. Либо ставить на базе фотонки, но это бесполезно, конечно. Потому что у них там банши сплошные, они будут выносить Дальше. фотонки в ноль вообще. Долго. Блин, гень. Я хотел, чтобы они напали, а потом бы я... Переключился на него. Все, листаю, сейчас закончится, мне нужно будет переключиться. На транспортный? Ты думаешь, у меня здесь и есть транспорт да? Мне кажется, их здесь нету. Ну я ради прикола поставлю, но по-моему нет транспортника здесь. Поехали дальше Гибридов уничтожены. И весь их солорит теперь наш. Все прошло как нельзя лучше. Мои навыки пригодятся тебе. Я. Нету здесь транспорта. Как мне вот интересно, я туда должен попасть? А, ну. Понятно, я сюда должен приехать, типа, и вот таким образом сойти своим ну, солдатам или кем-то да, собрать ресурс. Супер, вообще логика. То есть я должен дохера тратить ресурсов, времени, и денег своих, чтобы туда прилететь. Туда прилететь. Ну, перекатиться. Вот кошак. Так, так, так, так, так. так. но они, в принципе такой газ, который у меня уже закончился, так что насрать. Я, а ладно. Нас Я так все. долго спал давайте еще авианосцев парочку. Не хватает минералов. Шаг иди отсюда. Уж заколебал. Не хватает минералов. Ой, там надо дофига газа оказаться. Мои навыки пригодятся тебе. Не хватает минералов. Давай, кашельцы. Я, я голос за Я-я. Натюрлих. Так, давайте посмотрим. По Здесь, раз, может быть, есть еще где-то ресурсы в воздухе летят. Выполняю. Ну, не летят, висят, точнее, -то Они тут даже Я не висят. У и Просто находятся там, блин. Кошак, иди отсюда, боже мой. Хватит ко мне. Идет Все, что ты так меня любишь, в кавычках. Тут всех убили. Ответил При... поражения. Нужно вот сам засраниться. Определяю параметр навигации. Все системы готовы к бою. Так, больше кристаллов не вижу, халявый. Видимо, все закончились. сердце высадил туретку свою. стар до этого дерьма. Да, сука, быстрее. Сука, долго. Ваши войска вступили в бой. А я творчес что-то за озвучка из 90 Ваши в бой. так мне надо не надо собрать а давайте мы атакуем Долетел одна херня домой. Он дерьмо. Ну блин, а он телепортнуться не сможет, да? Ну ладно, сейчас залетят уже небольшой. платформы едва и два держатся нам осталось уничтожить только одно ядро ну это довольно легкое на самом деле здание Атаки на наш стали более я, я сказал они вообще перестали быть Давайте по щите. Так, еще ресурсы остались. Мне на самом деле уже кристаллы даже и не нужны. Мне нужен весь пинчик Ну, сколько там еще добываться-то будет, ёб твою мать. Это уже охота перелететь, чтобы можно было еще построить парочку авианосцев. Хотя смысла уже нету, я смогу сейчас даже прорваться с этими войсками. так во имя Нет, давайте лучше вы. <свят> давайте лучше вы. <свят> во имя Амуна, да, умрите? Год да насрать. Вернусь, от копья Адуна. Мне уже насрать. Да, кажется, я их вижу. Неважно, это нас не остановит уже не остановилось. Последнее энергетическое ядро уничтожено. Теперь мы можем нанести удар. <coughs> Иерарх, копье Адуна в безопасности? Да. Мы отбросили нападающих до того, как они смогли добраться до солнечного ядра. Системы вооружения готовы. Принимай управление. Служить тебе? Честь для меня. Огонь! Расхерачили в ноль. А я впервые кстати смог все выполнить достижения. Обычно я не выполняю их. Ну да, вот спасительный щит очень помогал в этой битве, потому что он просто восстанавливал атаку противника лаборатория амуна разрушена его армии гибридов повержен и все же в какой-то момент мы были на грани гибели мы выстояли благодаря смелости одного тамплиера среди тьмы я увидел свет Отчаянную надежду Каракс из халаев Ты был рожден в касте ремесленников Но сейчас Передо мной стоит вой. Ты показал Что эпоха каст Подошла к концу Отныне Мы все Тамплиеры Новую подсистему корабля. Ты можешь настроить ее в солнечной ядре. Of course. Давайте посмотрим. Сколько у меня теперь солорий 35. <coughs> при, этом, при этом появилась последняя а, суперспособность, да, так сказать, нашего корабля. Луч воздания. Апиадон стреляется по наземным с, с целям, лучом, наносящим 750 единиц урона. 1500 единиц урона по бронированным целям в течение 15 секунд. Наводится на цель автоматически, если мне управлять вручную. Хм. Интересно было посмотреть в действии. Остановка времени. Все боевые единицы и строения противника застывают во времени на 20, сети, на, 20 си -си -си. на 20 секунд. Так, ну. Сейчас я высмухнусь, прошу прощения. Когда косточку от слива и зажимает, она всегда куда-то телепортируется. Волк. Это насчет крейсеров, да? Батл-крузеров, которые прилетели. Так. Солнечная бомбардировка. Проводит бомбардировку по местности. При этом 200 случайных выстрелов поражают цели в указанной области в течение 15 секунд. Каждый выстрел наносит 15 единиц урона по области. Ну, не знаю, мне кажется, это не очень хорошая способность, в том в смысле, что она, получается, атакует определенную местность. Вот луч воздания, мне было бы интересно посмотреть, если он атакует по целям автоматически, то это было бы очень интересно посмотреть. Все боевые строения единицы и противника заставят время на 20 секунд, тоже очень, мне кажется, крутая способность. То есть, по сути, это темпоральное поле, но только более глобальное. Получается, там вообще практически вся армия будет противника застывшего. И в этот момент, если я атакую, за 20 секунд я могу снести очень много. Ну, если постараться. Так, ну давайте-то я вот беру, наверное, орбитальный ассимилятор. А, тут, кстати, есть еще луч воссоздания. Копьё Адун автоматически восстанавливает повреждённый механическим боевым А, ну... Помню, да, я смотрел уже это. Мне вот не нравится то, что как бы совсем мало единиц прочности. К тому же всего три цели. Ну, я не знаю, конечно, это круто, но как-то не очень. Прошу прощения. Спасительный щит мне больше нравится. Он, получается, вообще делает возможность отойти отряду. Ну, не отряду, а юниту, чтобы он восстановился. И потом снова пошел в атаку. То есть это очень хорошая способность. Ну, давайте остановку времени попробуем. Плюс я повышу, наверное, что? Да, повышу перезарядку щита, дабы она быстрее происходила. Ну и дополнительные припас я, в принципе, оставлю. Хотя, наверное, давайте 10 оставлю и перезарядку щита увеличу. Так, сделаем. Чистильщиков впечатлил твой дар лидера, и они готовы поразить Амуна в самое сердце. Мой друг Феникс, их также поразило и твое дарование. Да, они решили принять мое командование. Роль лидера для меня в новинку, как и все остальное. Я не стремился стать иерархом. Я не был уверен в этом выборе. Наверное, были более достойные кандидаты. Не попадай в ту же ловушку разума, что и я. Чистильщики не просто так решили последовать за тобой. Так же, как и Делаамы решили последовать за мной. Неуверенность в себе только мешает принимать верные решения. Ты прав, Иерарх. Ты говоришь, как настоящий лидер. Смайлик нарисован Это у кого? У нашего, что ли, главного героя? Или у кого? Я что-то так я не понял. Ладно, военный совет. Переконим пока. Рассветка сообщает, что войска Доминиона пытаются сдержать наступление Золотой армады. <как> Несмотря на их усилия, множество систем уже потеряны. Рахана! Я вижу правду, Артанис правду, которую скрывает Амун. Пока его собратья дремали в тысячелетнем сне, Амун и его последователи высадились на Айуре. Они ускорили развитие нашего народа, стали для нас учителями, богами. Он модифицировал нашу эссенцию, но затем потерял над нами контроль. Он и его последователи бежали на Зерус, чтобы создать там зергов. Гибриды стали кульминацией его усилий. Искусственные зелнага, созданные по его подобию. Их нам нужно... Рахана! Это слишком опасно. Остановись! Это мой долг, Иерарх. Я должна узнать правду. Принять ее. Теперь я понимаю. В этом мое предназначение. Вау. Колосс какой огромный. В игре-то он маленький, по сути. А по-настоящему огромен и преогромен. Тот, что был у пульта, ну уже никого здесь нет тебе по плечу деяния тамплиера каракс я посвятил свою жизнь созиданию моим полем битвы всегда была мастерская моими врагами технические неполадки я в первую очередь фазовый кузнец и всегда им буду но времена меняются и даже тот, кто не родился тамплиером, может стать им через свои деяния. Тогда приготовься, тамплиер. Ты нам нужен. Так, возвращайся еще раз сюда. Давайте-ка посмотрим улучшение. Линейные корабли пришвартовались к копью Адуна. Сделай выбор, Иерарх. Болдаримы. Может преодолевать уступы, наносит большой урон одной цели, наносит больше урона строением. Хм, пригодится ли это мне в следующих сражениях, я не уверен. А может и не пригодится. Но опустошители мне что-то не сильно понравились, потому что, получается, он как-то... Ну, он медленно передвигается, хотя то же самое Таулс, да, примерно, в та же самая скорость. Не понравилось то, что он по одной цели атакует. Вот с огненным лучом, мне кажется, больше будет интереса и импакта от него. Давайте посмотрим, лучше с огненным лучом. Авианосец прибыл. Авианосец. Дружественные механические боевые единицы Перехватчики, отплыть, наземные, воздушные цели Но это всегда было То, что он чинить еще может Вот это классно, кстати Было бы очень интересно посмотреть на то, как он ремонтировать будет Он, кстати, ремонтирует только воздушные цели Или может ремонтировать и наземные Мне вот интересно было бы увидеть Но это есть, да, в мультиплеере такая боевая единица Ураган здесь называется по-моему, ураган тоже называется или как-то по-другому может быть. Я просто никогда их почти не юзую, потому что довольно специфический вид юнита. Потому что он стреляет на большую дальность, но при этом наносит не сильно большой урон. Надо нанимать тогда парочку таких сразу же ураганов. Вот, например, я видел вчера или позавчера выступление на ВКС World Champion как играл НИП с этими ураганами. Он расконтролил зерга вообще по полной программе. Казалось бы, Зерк уже выигрывает там. Уже, казалось, заходит на базу со своими гидролистками. Но тут он расконтролил ураганами просто по-царски, реально. Потому что гидра тоже не может стрелять на далекое расстояние. И пришлось догонять ураганы. Ураганы с разных сторон стреляют и просто всю гидру уничтожают. Вот это просто жесть вообще была какая-то. Но, опять же, надо, конечно, уметь играть с этими юнитами. Из-за того, что я играю как нуб, естественно, я лучше возьму, давайте-ка, авианосец. Дабы не надо было сильно жестко контролить все юниты. Ха, какое самомнение. Сколько уверенности в том, что можешь управлять тем, чего не понимаешь. О, тираны всегда этим грешили. Подберись к черной дыре слишком близко, и от тебя ничего не останется. Когда-то мы также думали о Талдаримах, Аларак. Мы считали вас бездумными, безропотными рабами. А мы считали вас слабыми, нечистыми и недостойными уважения. И вот теперь мы сражаемся вместе. Возможно, с корпусом Мёбиуса мы действовали слишком поспешно. Мог быть и другой путь. О, тамплиеры! Я смотрю, вы просто не можете в себе не сомневаться. Нет, Артанис. Истребление стало для них актом милозердия. После гибридов спасать уже некого и нечего.